Всем привет, дорогие друзья, с вами я Фрумис, И сегодня будем играть в Супер Сусас. Короче, что-то наподобие. сегодня с Олегсом. Это, короче, слияние Амункаса с Бравл Старсом. Да, да, да, это слияние, да-да-да, это слияние Амонкаса с Бравл Старсом, с Клэш Роялем, с Клэш Ов Клэнсом. Короче, со всеми играми Супер Сел и только. Да. Так, ну всё, давай, Олег, начинай игру. Микрофон Тес на крыше. поехали, поехали, поехали. Поехали. Полетели, мы летели прямо до сюда. Сейчас я потише сделаю, чтобы не глухнули. Но... Это, короче, а-ля Амонкас, только не Амункас. Надо придумать, даже мозги ты Здесь играют с детьми как бы, ну дети играют и мы Мы тоже дети вокруг, не важно Я, я член экипажа Экипаж Ну, это короче амонкас Амонкасочная Но зато здесь есть прикольный роль. Но, но не в этот раз Экипаж Так, тут засланцы. Из ролей, здесь очень много ролей Инженер, шериф, экипаж, агент, сланец, шут. Вот, шут это очень прикольная роль. Цветов. Так, так меня убили. Я только начал играть. Меня убили. Я даже не понял, кто меня отправили на тот свет. Вот говню. Вот шоп. Это вроде красный был. Я, Здесь я хочу Здесь их за, за, за меня, пророк. за меня. Я не знаю, кто. пророк. Я Я пророк. уже... Если хотите спросить, я... Это не Я это... Это оно. Это Это оно. Это оно. Это оно. Это Гини, мы тебя не выкинем. Короче, никого не выбросили. Давайте хотя бы выиграем с помощью этих, с помощью тасков. С помощью тасков можно будет выиграть. Так, ищем задание. Вот, угу. Летим, летим, летим сюда. А, еще этот ролик, ну, такой же ролик выйдет у Фромикса, но я в следующий раз уберу, когда у него будет больше подписчиков на него на Телеграме, чтобы он код от комнаты выложил туда. Вот. Так что заходите, тоже подписывайтесь там тело не обнаружили. Кто еще предатель? Коэн. Кто ага. такой? такое, глупой ваш... а? Синий. Голубой вас. Я пророк, я могу кого угодно проверить. и кого-нибудь проверим. А призраки могут разговаривать, интересно? Я пророк. Пророк. Да репортите. зачем вы тогда репортите? Я не могу понять. А знаете что? Я, я, я. Это я. Это я. У меня вот эти как... дети, они очень сильно меня бесят. Вот что вы знали. Очень сильно бесят. Я пророк. Меня это, такие дети, не вырубают. Которые берут им по 5 лет, но они такие, ой, хочу играть за предателей. И в итоге просто говорят, кто предатель. И вот даже за себя. это тупо. На -на -на -на -на. Блин, почему были первым? Так, выключу, чтобы я никого не слышал. Не нужны, я им не помогу, они мне не помогут. Так, задание мне нужно. ЦЕУ. С выполнением заданий вы могут выиграть члены экипажа Но про эти задания просто все забывают. Не знаю почему, но я буду их выполнять. Выполнять. А вот СЭУ Да! Меня вот этот бесит Звылись. Так, карта вот смысл вы репортите, если нету? Уф, аж. А призраки, люди могут разговаривать с кто сдохли? Голубой туч а рядом с нами Красный. Турагент. Три часа века. Тургент. Кукнули чела. Белый. Голуб... Это желтый. Это, это красный. красный. Почему-то мне кажется, что это кости. Ой, сейчас... Мы были в электричестве, чинили свет, подбежал в толпу к и, и, и там остался, и, остался. и вот это и... за репортером. Репорт. Ага. Ага. Я уже скрипну. Так ты же говорил, то что ты предатель. Красный, сто процентов. Пожалуйста, хоть бы красный, хоть бы красный, хоть бы красный, хоть бы красный. А все равно ещё скорее всего один, одного не вывлезли. Даже если это будет красным. Засланется, потому что остается один, и он сейчас всех перевалит. Люди! Призраки, призраки, призраки, призраки, призраки. Мне нужно. Мне я хочу узнать, кто второй придет. Другая это Костя. Фрукс. Будет, будет забавно. у меня окажет. Да, это красный. Красный же меня убьют. Кто второй? Все спросили, кто второй. А пока этот, они там все это делают, надо надо выполнять задание, потому что те, кто выполняют задание, мы сможем с помощью них выиграть. Я пытаюсь уже второй раз выполнить задание. Это, если сейчас опять кто-то зарепортит, прибью. Кто предатель, призрак, белый, белый. белый. белый. был призраком. Непонятно, непонятненько. Я не вижу карту. Кто кто призрак? Кто призрак? Кто призрак? Белый, белый, белый, белый. Ой, белый. Кто привет? Кто привет? Кто привет? Кто привет, фиолетовый? Лина ничего не слышит. Я думал, предатель слышно. Колябр, Колябль взорвется. Колябль не надо разливать. А, я выполнил все задание, капец. <с <с кто привет? Кто привет? Красный, Красный? кто привет. Красный, кто второй. уверен, кого-то убили. Красный. Красный, кто второй? Красный! Красный! Кто второй предатель? Кто второй предатель? Чел, ты глух. Походу, это глупый. Или желтый, походу, это желтый. Это зеленый! Зеленый трэш. Ну, на зеленый никто не думает. Он ничего не починил. Я сделала подсказку с небес. Тогда у Нет, смотри. Я просто догадываюсь, я что просто это сильный точно. Это я уже проголосовал. Так это зеленый. Он сам говорил то, что да то он. То есть он соврал. Ну сейчас, короче, мало ему еще надо Очень мало. Кто это Олег? Олег, кто это? Зеленый никогда не выполнял задание. Зеленый не видел. Это зеленый. Доверьтесь, это зеленый. Синий, это зеленый. Синий, это зеленый. Синий. За зеленого. Да это зеленый. Да это ты зеленый. Ты сам он сам говорил. Шут выиграл. Вы шута выкинули, дебилы. Вы шута выгнали. Вы тупые. Шут же еще есть, который должен быть. Боже, трэш. Я трэш трэш. Это просто трэш. Кость. Вы шута выгнали. Вигиний. Вы Заканчиваетесь, уже за сделать, Короче, это с Краговырком. Всем пока.